Я, в общем, оценка меняю. Дело в том, что за все хорошее в эволюционном процессе приходится расплачиваться. Бесплатно хороших признаков не бывает. Вот в этот раз, после того, как мы с вами посмотрим современные данные по происхождению человека, мы с вами постараемся разобраться. А параллельно с тем, что возникает ну, все хорошее связано с человеком какие вылетают да, серьезные медицинские проблемы. Причем не у кого-то одного, а у биологического вида homo сайденс в целом, чем расплачиваемся за свою отчеловечность. Доехать до конца до этого акцента можно будет только на предпоследнем-последнем занятии. Сначала необходимо набрать просто рабочую базу данных, с которыми дальше будем набирать. И тема нашего сегодняшнего первого занятия кто такие прямо А у человека, чаще всего, когда спрашиваешь непрофессионалов, приходит э, на ум фразы, которые предписывают, даже не приписывают. «Человек произошел-то обезьяны. Здесь э, вообще одна не сражается на другой. Во-первых. В своем происхождении видов даже не строчки о а происхождении человека не пишет. Через 14 лет он пишет происхождение человека и глава Духа. Но за это время уже э, успело возникнуть, оформиться окрепнуть целое направление. Первый, сразу говорит, э, немецкий, анна э, Фоку, который работал с... Э, редким достаточным заболеванием человеческим, микроцефалия, недоразвитие больших полушарий головного мозга. И с точки зрения опта череп микроцефала является точной копией черепа шимпанзе. Он посчитал модным те времена способом доказательства эволюционной преемственности, посчитал, что вот предковый признак войны у современного человека. Так? соответственно, предок об, он объем. Значит. И параллельно Хакцлер. Декция, один из э, интерпретаторов и совершенно страстный популяризатор теории даже. Так? вот им принадлежит эта фраза. А фраза с современной точки зрения почти лишь на смысл. Она сводится к простому утверждению. Пятиклассник произошел от школьника. Ребят, но дело в том, что если мы изобразим множество школьников, то пятиклассники, они вот здесь или внутри этого множества? Внутри. Пятиклассники – это просто один из вариантов школьников. Утверждение «человек произошел это безъядное» не очень грамотное по одной простой причине. Он не произошел это безъядное. Мы с вами вполне полноправная обезьяна. Мы вот здесь, внутри. Причем можно взять более широкую общество. Вот так. Не обезьяна, а более широкую. Да? Значит, как наш отряд называется в целом? Приматы. Отряд приматы. Одна из двух которых называется обезьяна. Да? И одна из форм обезьянных форм. Да, это мысль. с вами. Так что говорить о том, что человек произошел к обезьянам вот в этом контексте, ну, достаточно всем достаточно и Так, да? знаю Мы уж во всяком случае, в любом случае, связывать происхождение человека с современными обезьянами, у меня, говоря, никакого э, основания ни от шимпанзе, ни от горилл, ни от макак человек не происходил. Вот здесь можно вообще от заклад погибнуть. Теперь, и давайте посмотрим, а почему собственно людей включают в... именно в эту команду, команду приматов под команду обезьян? Еще более мелкую градацию человекообразной обезьяны, да, а дело в том, что ну, если сравнивать человека человекообразная обезьяна, то очень сложно найти по-настоящему отличающие прибыли. Отличия чаще всего будут носить не качественный, а количественный характер. И об этом мы в этот раз будем говорить много. Значит, про то, что у людей бывают разные группы крови, я думаю, все слышали. Можно ли переливать кровь от любого человека любому другому? Я Нет, я, нельзя. Я, я, я. нельзя. Нельзя ни в коем случае вы убьете того человека, которому перелили группу неподходящей крови. Он просто погибнет от этого. А вот между человеком и шимпанзе переливание крови возможно. У нас две группы из четырех совпадающие. Правда, две остальные не совпадающие, но зато одна из этих несовпадающих совпадающих шимпанзе совпадающая с гориллами. Значит, теперь, дальше. Мы с вами... Да, ну про что наследственное... Вообще все организмы развиваются, э, во всяком случае, до рождения полностью, согласно генетических программ. Ну и дальше, в общем-то, Функционирование тела в, общем, в очень большой степени завязано на врожденный генетические программы. Хорошо. Ну и как по вашему? Какой процент генов отличает? У нас с вами около 23 генов. Да? которые записаны ДНК в, каждой, в ядре каждой клетки, славной. Но ну, так по вашему, если сравнить человека с шимпанзе, какой процент генов будет отличным? Да. да, около 1% вы совершенно правы. То есть отличие, конечно, есть, но отличие это мизерно. Будем мы с вами говорить и буду я вам показывать да? материалы, которые были получены в последние 10-15 лет. Значит, вот когда я был в вашем возрасте. Нам говорили совершенно точно, вот есть граница, которая отделяет четко человека и всех прочих живых существ. Это умение изготавливать и использовать орудия. И изготавливают орудия, и используют орудия, и обучают своих детей использованию орудия, и изготовлению орудия. И видеоматериал на эту тему мы с вами посмотрим, да? Так что, качественные границы здесь не получается. Количественная, да, она есть. Хорошо. Берем следующий критерий, который вроде бы бесспорен. Человеческая речь и общение. Ребят, уже почти 20 лет как существует на нашей планете говорящие на человеческих языках обезьяны. Сложно здесь в том, что звуковая речь, вот как я сейчас говорю, для эйпов, для человекообразных обезьян, совершенно недоступны. Просто у них по-другому устроена гортань, антомически по-другому. В частности, мы с вами звуки произносим на выдохе, так? а не на вдохе. Поэтому звуковой язык для них недоступен. Зато для них казались вполне доступными языки двухнимых жестовые, синтетические языки. Так? А после этого Значит, специально для этих ребят написали компьютерные языки. И они бегают с маленькими мобилками, да, вполне общаясь между собой, вполне общаясь с воспитателями, просто набирая фразы на клавиатуре. Совершенно так же, как это вы делаете. А говорящих обезьянах у нас будет отдельный сюжет, обязательно об этом поговорим. Значит, и опять же получается, что э, словеды, слова, извините, словарный запас, конечно, пожиже, чем у нас с вами. Да? Но доказано и показано, неоднократно подтверждена значит, э, способность самостоятельно порождать грамматики языков. Вот не просто э, увязывать значение некоторого символа с некоторым предметом или действием. А составляет из них композиции, То есть строить грамматику праздник. показано показан сложнейший филологический отрыв. Формирование лжи. Врать они научились. Ребята, это а на самом деле признак очень высокого развития словесного символического общения. Когда одно дело, вот такая условная символической реальности, другое дело по-настоящему происходящее. Вы когда-нибудь словосочетание «абстрактное мышление» слышали? А да. ага. что это такое абстрактное, чем отличается от конкретного? Поднимайте руки, кто может ответить? Да, прошу. а вообще? принципное. Да. Оторванное от конкретного предмета. Дальше, ребятки, врать-то можно только в том случае, если доступно не просто сопоставление с предметом, а именно абстрагирование, отвлечение от предметов. переход на абстрактный уровень. Ну и э, до куча. Научились ругаться. Значит, возникли... А что такое ругательство вообще? Это, опять же, отвлеченное от предмета э, слово, которое превращается в маркет, значок. Только не определенного там, я не знаю, Чашки, ложки или действия, там, иду, а я не знаю, кью, да? А значок этот привязывается к отношениям. Мне неприятно, мне не нравится. Вывешиваем это значок. Допустим, первая из э, говорящих обезьян, юная э, шимпанземка от она очень не любила нишу приматов, мартышки. Вероятно, не от них досталось, пока она жила в Пересупке, пока ее не взяли воспитательно. Дело в том, что ее контейнер стоял рядом с контейнером зеленых мартышек впервые. А это такие очень сплочные существа, ну и, вероятно, совсем малюсенькая тогда Роша поднотерпелась. Мартышка на всю жизнь запомнила, что вот это очень. А еще она была очень чистоплотная и очень не любила грязь. И через некоторое время у нее возникает универсальный значок, в котором она обозначает все то, что ей не нравится. Грязная мартышка. При этом употребляется он когда то ни грязи, ни мартышка при этом нет. Значит, этого уж ругается. Ну и дюморок у них возник. Дюморок, надо сказать, совершенно казарным. Но вот когда речь пойдет о «говорящих обезьянах» подробнее, там мы подробнее посмотрим. Итак, на этом коротком ступлении я, собственно, показал, почему э, людей включают именно в эту команду. Связывающая нас с высшими приматами существенно больше, чем то, что нас отделяет. Отделяет, еще раз я говорю, скорее количественные, чем качественные варианты. Хорошо.